Приветствую на канале Шарабара. Как мы уже знаем, одной из самых интересных, загадочных и богатых мифологий мира является индийская. Мифы и легенды Древней Индии весьма разнообразны. И это первое видео по ним. Сотворение жизни. Некогда наш мир был окутан мраком без света, и всюду была только вода. Океан правил планетой, земля была только на его дне. Океан был грозен и обладал огромными силами, скрывая в себе огонь и свет, и множество других даров для будущей жизни. И возникло в пространстве золотое яйцо, в его сокровенной сердцевине таился зародыш. Долгое время он медленно рос, нарастала его мощь. Однажды Зародыш разбил Скорлупу, разделил ее на и вышел. Это был первобог Брахма. Из одной части Скорлупы он создал небо, а другую послал вниз, чтобы она стала земной твердью. Брахма наполнил чистым воздухом простор от неба до земли, а затем посвятил мысль свою и дух свой великому делу творения. Первобог создал все, что должно быть в воде, на земле, в небе. Он создал год и стал прародителем времени. Силой своего духа он родил сыновей и назначил их стать владыками различных существ, богов, демонов, всех добрых и злых сил. Из своего чела он произвел могучего властва бога Рудру. Из пальцев правой и левой своей ног Брахма породил бога света и богиню ночи. Они сочетались с нерушимым браком, так как нет света без тьмы. По велению Брахмы сожглись на небе солнце и луна и мириады звезд. От множества потомков Брахмы возникли и другие боги, а всего их явилось 33 тысячи, тридцать три сотни и еще тридцать три. Тогда же родились враги богов, асуры и демоны, что предопределило будущие битвы между силами света и мрака. Брахма ощутил, что земле тяжело лежать на дне океана. И он в образе вепря погрузился в пучину и поднял на мощных клыках своих землю из водных глубин. Земля была украшена горами, реками, озерами, лесами и полями. Населена множеством существ, от сильнейших великанов до слабых тварей, тех кто плавает, ползает или селится в древесных кронах. самого белого из пернатых, дикого северного гуся, в лебеде, Брахма избрал в качестве неразлучного друга и возницы. С тех пор они вместе, Брахма в светлых одеждах и белоснежный сильный гусь, несущий бога, создал Брахма и людей. Из уст были созданы брахманы которые должны были говорить от его имени, хранить закон среди людей. Из могучих рог бог сотворил кшатриев, воинов и управленцев. Они должны были хранить божественный порядок с помощью действия. Из бедер Брахмы было создано третье со сословие. Байшии – это земледельцы, скотоводцы, ремесленники. Они были сословием, на котором держится все общество. Незыблемой основой миропорядка. А из ступней Брахмы были созданы шудры, каста-слуг. Они должны были выполнять грязные работы. Бессмертие. На краю земли простирался далекий океан, молочный океан, возможно, Северный ледовитый В его водах хранилась великая тайна. Амрита, напиток бессмертия. И боги, враждебные масуры, деонические существа жаждали бессмертия, как величайшего из благ, которая избавит их от недугов и старости, от ухода во тьму. Однажды все светлый бог Вишну сообщил им, чтобы они прекратили враждовать и отправились к далекому океану добывать Амриту. Напиток договорились разделить поровну. Для огромной мудовки использовали гору Мандару, а в качестве веревки змея Шеша. У океана попросили разрешения для его пахтания, взбалтывания. Он его дал, попросив частицу Амриты. Сотни лет шло взбалтывание. После определенного срока океан стал молочным. Из молока сбилось масло. Молочные воды породили месяц богиню Лакшми в белоснежных одеждах. Богини Изобилия, процветания, богатства, удачи, счастья и она стала супуговишной. Был рожден также Белый Конь и много других волшебных существ. Из океана появился и сияющий, как радуга, драгоценный камень. Он стал знаком Вишну, украсив его грудь. Наконец, возник из вода молочного океана бог-целитель, Тханвантари. У него в руках был сосуд, полный амриты. Сразу же возник спор, поднялся крик. Все хотели завладеть сосудом. Вишну взял сосуд и хотел напоить богов. Асуры не снесли этого и бросились в бой. У океана вспыхнула невиданная битва. Конец ей положил вишню. Он бросил в солнечный диск, Сударшана Чакра. Они отступили и скрылись под землю. Так стали бессмертными боги и могли во все времена награждать праведных и карать грешников. Сказание о потопе. Ману, сын Вивасвата, поселился на земле в уединенной обители близ южных гор. Однажды поутру, когда он умывал руки, как это делают и поныне, ему попалась в воде принесенная для умывания маленькая рыбка. Она ему сказала, «Сохрани мне жизнь, и я спасу тебя». "От чего ты спасешь меня?» – спросил удивленный Ману. Рыба сказала, «Придет поток для всех живых существ, от него я и спасу тебя. Как же мне сохранить в тебе жизнь?» И она ответила,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 ману последовал совету рыбы с тех пор это место в северных горах называется спуск маму а потоп смыл все живые существа один ману остался чтобы продолжить род человеческий на земле семью мудрецами мужиками блеск сказание о создании ночи когда яма умер ями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 Хранители мира – Лакопалы. Понятие, развивающееся в эпической мифологии для обозначения восьми божеств, занимающих в иерархии эпического пантеона ступень, следующий непосредственно за тремя верховными богами – Брахма, Вишну и Шивой. В ранних эпических текстах выступают четыре хранителя мира – Индра, Яма, Варуна и Агни, или же Индра, Сома, Варуна и Яма. То есть древние ведийские божества, оттесненные в эпический период на второй план тремя верховными богами и занимающие подчиненное, но все же достаточно высокое положение. Каждому отдается во власть одна из стран света, распределение их несколько колеблется в разных текстах, хотя Варуна, как правило, ассоциируется с западом, Яма с югом. Место Куберы, относительно поздно включенного в Пантеон, как хранителя Севера, первоначально занимает Сома, либо, если это Индра, то хранителем Востока еще называют Агни. Окончательное распределение сфер власти с определением четырех промежуточных локопал фиксируется уже в Пуранах. Варуна в раннюю ведийскую эпоху это верховное божество Пантеона. В эпической мифологии утрачивает былое величие и становится подчиненным Верховной Триаде, богом вод и океана, одним из Локопал Дигнаги или Динаги – слоны стран света. Космические слоны, согласно представлениям древних индийцев, поддерживающие Землю с четырех или восьми сторон. Имена слонов варьируются в разных текстах. Ситхи – совершенные, святые. В эпической мифологии это сверхъестественные существа, полубоги, обитающие в воздушных пространствах, в поднебесье. Считаются бессмертными до истечения Махаюги, то есть гибели вселенной. Раджасуя – торжественное жертвоприношение, совершаемое при восшествии царя на престол. Расатала – в эпической космографии низшая сфера мироздания. Ад, расположенный под семью подземными мирами Паталы. В Пуранах царство Ямы включает огромное количество адов. Для каждого греха свой ад и свои виды наказания. В мифическая река, протекающая между землей и царством мертвых в подземном мире. Такой вот стик с индийской мифологией. Ведьядхары, ведуны, духи гор и лесов, ассоциируемые с Куберой и Шивой, в индийской мифологической литературе появляются относительно поздно. Роль их возрастает в классический период. По своему мифологическому характеру, в виде Адхары более всего напоминают эльфов европейского фольклора. Ума, дочь Химавата, супруга Шивы, один из самых значительных образов индуистской мифологии и религии, многими чертами восходящими к древним культам богини-матери, другие имена Парвати, Гаури, Кали, Дурга. Что ж, первая часть мифов и легенд Инди подошла к концу. На всем позвольте откланяться в пляс со слонами. Счастливо!